Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ И сегодня я снимаю еще одна распаковка вот таких пакетиков Мини-лента Давайте начинать Начнем вот этого пакетика Так, здесь нам попалась колбаса Колбаса у нас уже по числу четвертая Вот этот пакетик давайте возьмем, может быть новое? Нет, это у нас а, шампунь, у меня он уже есть. Так положим его. Так, теперь откроем вот этот пакетик. Это нам попалось молоко, у меня оно уже есть. Теперь вот этот пакет. Это маслины. Как вы помните, э, в последнем видео я снимала, у меня попалось две маслины, вот это уже третье. Так, так, возьмем еще один пакетик. У меня попался дезодорант, он у меня уже есть. Отметим он. Так, теперь вот это откроем. Что же у нас тут? Нам еще одно молоко попалось. Давайте его тоже отметим. Еще одно молоко. Уже пятое. Так, откроем.